Всем привет! Я сделаю из вас проповедников прямо сейчас или верну ваши деньги. Сегодня видео у нас пройдет в необычном формате, в формате вредных советов. Поэтому оно крайне не рекомендуется людям с отсутствием чувства юмора и крайне рекомендуется для библейских школ, институтов и прочих духовных учреждений. Итак, прежде чем начать, подпишитесь на этот канал, чтобы вовремя получать вредные и совсем не вредные советы. Надо, Федя. Надо. Начнем. Совет номер ноль. Прежде чем приступить к написанию проповеди, ни в коем случае не определяйтесь с ее главной мыслью и с темой. Иначе вам придется всю проповедь придерживаться этой темы. А ведь на свете существует столько интересного, о чем можно рассказать людям. Не будем себя ограничивать. Проповедь лучше всего начать со слов «многих людей сейчас волнует» и потом долго и подробно рассказывать, что их волнует. Кажется, даже Иисус когда-то собрал пять тысяч человек в пустыне, рассказал им о том, что их волнует, и отпустил с миром. Или этого не было. Ну, неважно. Мой рекорд, точнее рекорд, который я слышал, это 15-20 минут рассказа о том, что людей волнует во время проповеди. Так что даже на саму проповедь, собственно говоря, времени и не осталось. А еще можно начать со слов. Многие люди задаются вопросом, и потом рассказывать, каким вопросом задаются люди. И главное, до самого конца проповеди ни в коем случае не надо отвечать на этот вопрос. А лучше вообще не ответить. Тогда у людей останется интрига, и они захотят послушать еще раз какую-нибудь вашу проповедь. Переходим к Библии. Откройте Библию, тыкните туда пальцем и то место, которое вы нашли, прочитайте в разных переводах. Зачем так делают? Не знаю. Ну, все так делают. В двух, в трех, одинаковых, не имеющих различий. Но прочитайте. Очень полезно будет. Потом еще можно найти какое-нибудь слово в Библии. И посмотреть его значение в толковом словаре. В одном, в двух, в трех. Люди обычно не знают, что значат слова, которыми они пользуются. Поэтому им обязательно нужно это разъяснить и рассказать об этом. Еще есть очень полезная фишка. Возьмите и подсчитайте, сколько раз это слово встречается в Библии. Ну и тогда станет всем понятно. Насколько важна тема, на которую вы проповедуете. Ну вот, например, слово «муж» встречается в Библии 145 раз, а «жена» 172. Значит, жена важнее мужа? Нет, наверное, нет. А в Библии же написано, что муж глава жене. Ну или вот. А слово серебро встречается 202 раза, а слово золото 122. Хм. Золото тоже дороже, чем серебро. А, оно дороже, потому что оно встречается реже. Но слово медь встречается 28 раз значит медь дороже золота. Что ты совсем запутался? Если кто-то знает, как определить ценность чего-то по количеству упоминаний в Библии, пожалуйста, напишите в комментариях. Помогите мне разобраться. Переходим к следующему совету. А! Простите, я забыл! Пришло время анекдота! Какая же проповедь без веселой истории, хотя назвать ее анекдотом нельзя, как-то не духовно, Давайте ее назовем как-нибудь по-другому. Неканоническая притча. Житейская история. Нужно же как-то завуалировать анекдот. Лучше всего, чтобы анекдот был на тему, но не в тему. То есть, чтобы из него нельзя было никаких сделать выводов и чему-то научиться. Ведь так просто. Забиваешь в интернете пару слов или пару фраз. Пишешь анекдот и получаешь ответ. Желательно все-таки выбрать что-нибудь приличное. Без пошлостей, ругательств и прочего. Идем дальше. Кроме анекдота можно еще рассказать истории из своей жизни. Я думаю, у каждого из нас есть какая-то история, которая нас очень-очень волнует. Поэтому нужно описать пастве всю эту историю в деталях. Ну, например, как вы поехали на дачу, и там что-то произошло, обязательно не забудьте рассказать, где у вас дача, что там растет, как вы мечтаете покрыть сарай рубероидом, и все такое. Это очень интересно. Держите, это интересно. Для каждого сидящего в зале. Если вы, вопреки моим советам, все-таки определили какую-то мысль в своей проповеди, то вы ее можете подтвердить из каких-нибудь альтернативных, уважающих себя источников. Ну, например, из кино, из книжек. Особенно мне нравятся художественные фильмы. Они всегда описывают очень красочно, ярко и трогают за душу. Ну, для чего ссылаться на Библию, для того, чтобы описать что-нибудь очень яркое и интересное? Все эти советы были основаны на реальных проповедях. К сожалению, как в фильмах, я не могу сказать, что при создании этих проповедей никто из верующих не пострадал. Но надеюсь все-таки на лучшее. Ах да, в начале ролика я обещал вернуть деньги. Если я у кого-то брал, приходите, я обязательно верну. Пока, давайте думать.